Добрый день, дорогие друзья, топ-сад. Тема сегодняшнего видеорепортажа Декоративные кустарники и относятся к ним знаменитые прекрасные Вергела. Вам слово, Людмила Васильевна. Этот сорт Вергела называется нановы Великолепный цветущий кустарник из семейства жимолостных. Да. Роскошные кусты восхищает разнообразным по оттенка цветами и листьями. А он что, и белый, и розовый, или как-то он меняет цвет? Вот красивые крупные цветы в форме колокольчиков, при распускании они белого оттенка. Вот видите, вот только распустились, вот беленькие. А потом постепенно они начинают розоветь и а, становятся розового и такого вот лилового оттенка. А, а ягодок нет у них? Ягодок здесь нет. А, кроме а, красивых цветов у этого кустарника... Ну, продолжайте, продолжайте. Очень красивая листва, а, да. видите, вот ярко-зеленая и с такой вот э, с более меня. светлой окантовкой. Что нужно при уходе за вейгелой? Рыхление, прополка, мульчирование. Это зимостойкий сорт. Подходит для выращивания в Подмосковье и в Средней Полосе. У нас он находится в летней кухне с мягкими окнами. Вот видите, у нас такая вот фазенда. Мы здесь кушаем, барбекю делаем, пьем на свое натуральное вино. и этот Наслаждаемся цве... красивыми цветами. цветами и да. они у нас растут, и даже не укрывая их, они ведь прекрасно переносят, и даже холодные зимы. Продолжаем. Ну, пожелаем мы вам тоже таких так. красивых кустарников и летняя кухонь с мягкими окнами это недорого, если хотите, там даже адресочек очень недорогое Компания, которая делает прекрасные мягкие окна. Подписывайтесь на канал Топ Сад. Рады будем новым и старым друзьям. Задавайте вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки за такие цветы. Нужны лайки. Удачи на даче вместе. Свигелы в придачу. Чао.